Так, еще раз, всем добрый день. Меня зовут Николай Пронин, я менеджер продукту компании Ferron. И сегодня я проведу вебинар по тематике некоторых из групп, которые я озвучу далее. Так как количество участников довольно большое, мы просим вас заранее выключить свои микрофоны, чтобы не отвлекать слушателей от вебинара, и заранее вас благодарим. Вебинар будет проведен по группе административно офисного торгового освещения. Каждая из рассматриваемых далее групп будет состоять из нескольких блоков. Сначала мы поговорим о практическом применении и потенциальных клиентах данной группы. Далее об имеющемся ассортименте и новинках в рамках данной группы. А затем я расскажу об особенностях и преимуществах перечисленных товаров. А в случае возникновения вопросов, либо пожеланий в процессе вебинара, вы можете задавать их в чат, и мы с моим коллегой, с которым мы проводим данный семинар, нашим техническим специалистом Марком, параллельно ответим на них во время небольших пауз. Перед основной частью выступления скажу несколько слов о нашей компании. Компания «Ферон» существует на рынке более 20 лет и является одним из лидеров технического рынка. С момента основания компания работает по классической дистрибьюторской схеме, и мы представлены широко во всех регионах России и странах СНГ. Имеем офисы в Москве, Новосибирске, Самаре и Казани. Изначально компания фокусировалась на бытовом сегменте, и недавно мы начали развивать наш ассортимент в сфере коммерческого назначения, частью которого является группа, рассматриваемая сегодня. Ассортимент компании Ferron насчитывает около двух с половиной тысяч актуальных позиций. Мы следим за изменениями и тенденциями на рынке и постоянно обновляем наш ассортимент, чтобы удовлетворить любые запросы наших клиентов. Далее позвольте перейти к основной теме нашего вебинара. В компании «Ферон» в моем видении, находятся следующие группы товаров, представленные на слайде. К ним относятся как основное освещение, так и акцентное освещение со своими подгруппами. Например, светильники для сферы ЖКХ, торговых помещений, трековые, накладные, трековые и накладные светильники, а также аккумуляторные вывески и светильники. Наш сегодняшний вебинар будет посвящен группам, помеченным в красном прямоугольнике, имеющим, как ранее отмечалось, применение в коммерческой сфере. К остальным группам мы вернемся во время наших будущих вебинаров в случае вашего интереса. А в текущем блоке давайте рассмотрим с вами сферу применения данных групп. Чтобы это сделать, мне понадобится несколько слайдов. И Вот первый из них. Освещение для административно-офисных зданий. Наша компания имеет возможность удовлетворить практически любой запрос на комплектацию данных объектов. Будь то освещение, например, подсобных помещений и парковок, где требуется повышенная степень защиты, Освещение офисов и коридоров, предъявляющие высокие требования к освещенности. Торговое освещение, чтобы подчеркнуть товар, сделав на нем акцент. Либо у нас еще есть указатели выхода, аккумуляторные светильники. На случай отключения электропитания на объекте и необходимости покинуть его или продолжить работу. Следующий из рассматриваемых сфер применения – это освещение объектов ЖКХ и производственных помещений. Также у моих коллег, которые уже ранее проводили семинары или, или еще будут проводить вебинары, вы можете найти товары с ассортиментом, подходящим для демонстрированных мной слайдов. Еще одна немаловажная сфера применения обсуждаемых светильников – это освещение бытового сектора. Однако еще раз хочу отметить, что выбирают нас не только родничные потребители, а как было наглядно представлено на слайдах, один и тот же товар может применяться повсеместно, что говорит о, него, о его универсальности. Также купить их можно во многих каналах сбыта, например, розничные магазины, интернет-точки, розничные точки интернет-магазина, автовые продажи. Также хочу отметить, что все, все из перечисленных светильников «Ферон» имеют массовое применение с примерами во всех отмеченных сферах. Например, можно сказать, что наши светодиодные панели «Ферон» установлены в бизнес-центре компании IKEA в Москве. И уже работают там, наверное, порядка 4-5 лет и без нареканий. Все светильники относятся к среднему ценовому сегменту, при этом выигрывая за счет своих повышенных эксплуатационных характеристик. Двигаемся дальше и будем рассматривать состав группы и их преимущества отдельно. Первая группа, про которую я бы хотел рассказать, это административно-офисное освещение. На данном слайде представлен состав данного раздела. Данная группа светильников предназначена для общего освещения жилых и общественных помещений, для бытового освещения, освещения офисов, торговых и выставочных залов и так далее. Исходя из данного предложения, можно условно разделить группу на два раздела. Верхняя строка – это светильники только коммерческого применения, представляющие из себя светодиодные панели, ультратонкая и универсальная, толщиной 8-19 мм соответственно. И нижняя строка. Применение светильников, возможно, как в коммерческом секторе, это в основном светильники с повышенной мощностью от 15 до 24 ватт И также, возможно, применение в бытовом сегменте. Это либо маломощные какие-то, малые мощности, либо какие-то светильники с декоративными функциями. Давайте более, подробнее, более подробно рассмотрим первую из озвученных подгрупп. Это светодиодные панели, которые на красной рамкой. Данная группа представлена 12 артикулами наиболее популярными на рынке и соответствующими всем стандартам и заявленным характеристикам. Отдельно можно выделить на данной группы. Это панель ультратонкая L2113 и универсальная L2115. Установка светильников производится в потолке Armstrong. Обе панели имеют возможность подвесного монтажа с помощью подвесов LD510 и cap 1002 которые приобретаются отдельно. Также для универсальной панели возможен накладной способ установки на поверхность. И несмотря на массовое представление на рынке данных светильников, все же иногда возникают вопросы по различию между этими двумя панелями. Поэтому для наглядности давайте визуально посмотрим на различия двух моделей. Первое и важное отличие вы можете заметить по внешнему виду свечения. Слева внизу на фото представлен светильник ультратонкий, а справа универсальный смазовым рассеивателем. В выключенном состоянии особой разницы вы не увидите, но при включении видно, что слева светильник светится равномерно, а справа, справа видны полоски со светодиодами. Это обусловлено разницей в расположении светодиодов. И давайте более подробно рассмотрим конструкцию. В ультратонком светильнике ALVAS 1113, показанном слева, светодиоды расположены по периметру. Далее свет передается на светопроводящую линзу, равномерно распределяя свечение по ее поверхности. Данная линза для максимального эффекта должна иметь оптимальную толщину и качество, то есть не иметь разводов, пятен на поверхности, что может проявляться со временем у дешевых аналогов, например. А в светильнике IL-2115, он показан справа, светодиод располагается на текстолитовой плате на торцевой поверхности, тем самым при включении под определенным углом мы будем их видеть. Если опустить остальные детали по конструкции и материалу, то еще одно основное отличие — расположение драйвера. Для светильников IL-2115 он расположен внутри корпуса под рамкой, благодаря чему он не создает помех освещению и не портит внешнего вида. А в светильнике IL-2113 драйвер выносной. И также отмечу преимущество нашей компании по светильникам IL-2113. У нас драйвер уже идет в комплекте и нет необходимости закупать его отдельно, как это реализовано, например, у некоторых конкурентов. Также данные светильники имеют ряд особенностей, к которым можно отнести. Степень защиты IP40 делает панели доступными для участия в любых тендерах, где данное условие является обязательным. Высокие показатели коэффициента мощности. PF больше 0,9, что снижает нагрузку на сеть, которая может возникнуть при несоответствии расчета значений, заложенных в проект, и фактически используемых светильники с низким показателем. Как, ну, как это реализовано у дешевых аналогов на рынке. В результате чего за расходуемую энергию компания будет платить больше. Также можно сказать об отсутствии пульсации светового потока, что способствует комфортному нахождению людей в помещении при работе данных светильников. Рассеиватель выполнен из полистирола, он увеличивает светопропускаемость, не деформируется и не желтеет в процессе всего сока эксплуатации, в отличие, например, от дешевых аналогов из полипропилена. Светильники группы представлены в двух цветовых температурах, это 4600 кельвинов и имеют гарантию 2 года. Также хочу отметить, что все панели имеют размер 595 на 595 и подходят под ячейки Armstrong размерами 600 на 600. Это является достаточно важным параметром, так как в случае, если размер самой панели будет 600 на 600, как может встречаться на рынке, данные, ячейки, данные ну, светильники просто изготовлены для американского рынка с большим размером ячейки Armstrong, и они попросту не, плотно не установятся в нашей ячейке. Надеюсь, разница стала понятна. Пользуясь случаем, хочу анонсировать приход новинок с поступлением в июле. Первая из них – это светодиодная панель с равномерным свечением и отсутствием слепящего эффекта. Это достигается благодаря опаловому рассеивателю и наличию линз на светодиодах. Драйвер с фильтром электромагнитной совместимости, высоким КПД, в защите от скачков напряжения, встроен в корпус светильника и не заметен. Рассеиватель также сделан из полистирола. Лапта светодиодов изготовлена из алюминия, что обеспечивает наилучший теплотвод от светодиодных источников света и долговечность светильника. Также отдельно хочется отметить специальное покрытие корпуса из пластиковой мембраны, обеспечивающее высокий уровень электроизоляции. Следующая разработанная нами новинка – это светодиодная панель со степенью защиты IP54, специально для помещений с повышенными требованиями к степени пыли-влагозащищенности к которым можно, например, отнести производственные какие-то учреждения, бассейны, душевые и тому подобное. Как ее предшественник, панель имеет равномерную засветку благодаря чипам с линзами. Но здесь я заострю внимание вот на каких моментах. Первое. это панель, имея мощность 40 Вт, выдает 105 люмен ватта. Второе. Многие конкуренты имеют панель со степенью защиты только оптической, то есть только в вот этой видимой части. У нас же полноценная защита всего изделия. Наша конструкция исключает попадание влаги внутрь светильника, оборудованного гермоводом, блока питания, также который выполнен в пылевлагозащищенном исполнении, и контактов, которые надежно фиксируются от выдергивания и попадания влаги. Также отмечу, что мы проводили фактические испытания данных светильников, и реальная степень защиты этой панели достигает IP65, то есть может применяться в более суровых условиях. И третье преимущество – это клапан выравнивания давления, имеющийся в светильнике, обеспечивает циркуляцию воздуха внутри корпуса, выводя горячий воздух, образующийся при работе, но при этом защищает проникновение влаги и образование конденсата на внутренних деталях. И все это вместе продлевает срок службы. На данную панель наша компания гарантирует три года работы. Хочу заметить, что количество данных светильников ограничено, и вы можете связаться с вашим менеджером, чтобы зарезервировать количество. Давайте остановимся недолго и посмотрим, есть ли какие-то вопросы, заданные в чат, на которые, может быть, мой коллега еще не ответил. Так, на проуголки инженер наш ответил. Вопрос есть, а призма будет? Изма имеете в виду для какого светильника? Для универсального IL-2115 он уже реализован в вариациях рассеивателя матовой и призмы. IL-2116 — это светильник, который с размером 120 на 20. Он у нас пока что только призма. Про какой вы имеете в виду? ввиду? Я походу еще отвечу. А, вопрос еще дальше. А, можно ли Можно ли, использовать, можно ли использовать как накладную или подвешивать на тросы IP54, которые светильники IP54 только встраиваемые и устанавливаются, соответственно, в ячейки. IP54 панели, блоки питания, да, выносные и также опыль то есть, фактически светильник проходит, как я отметил, степень защиты IP65. Так, Накладным путем, получается, ее нельзя устанавливать. Да, панели IP54 накладным путем устанавливать нельзя. Так, ну, на текущий момент больше вопросов не вижу. Ну, мы еще сделаем попозже паузу, также, если еще будут вопросы, я на них также отвечу. Тогда продолжим. Так. И напомню вам ранее показанный слайд с разделением группы на два раздела. И сейчас мы рассмотрим вторую подгруппу в нижнем прямоугольнике. Это светодиодные светильники. Представлена группа 55 артикулами и имеются вариации моделей, мощностей, цветовой температуры и способов монтажа благодаря чему группа представлена значительно более полно, чем у конкурентов, и наша компания имеет возможность удовлетворить дополнительные запросы и предложить клиентам решения для различных сфер применения. Что можно отдельно выделить под данным светильником? Первое и важное преимущество по встраиваемому ультратонким светильникам серии AL500-501-502 это особенно актуально для тех, кто устанавливает натяжные потолки. Это отсутствие зазора задней стенки светильника и, соответственно, Отсутствие проблемы засветов затолочного пространства, которое может встречаться у аналогов на рынке. Следующее преимущество, объединяющие светильники данной группы. Эта конструкция выполнена из алюминиевого корпуса. За счет наличия доп. жесткости охлаждения обеспечивает более качественный теплоотвод в сравнении с аналогами. Также защита драйвера от выдергивания во время, например, каких-то ремонтных или иных работ под потолком за счет специального поворотного механизма фиксации коннектора. Драйвер используется с более качественными надежными компонентами электронными, чем у аналогов на рынке дешевых. Имеет повышенную надежность к скачкам напряжения и более стабильный режим питания светодиодов. Также отдельно можно отметить, что имеется возможность комплектации светильников серии L500-501-502 от 9 до 24 Вт демированным драйвером DM500, который можно приобрести отдельно. Также в рамках озвученных ранее сфер применения хотел бы обратить ваше внимание и на другие светильники, имеющие бытовое назначение. Но при этом их применение возможно также и в коммерческой сфере, например, в барах, ресторанах и торговых центрах. Первый – это светильники с одним режимом работы – L2110 и один 2111 Особенностью светильников является эффект подсветки стекла по периметру благодаря уникальной конструкции. Данные светильники имеют ограниченное количество компаний на рынке, но предложение Феррон является лучшим среди них. И более подробную информацию по цене вы можете получить у вашего менеджера. И вот справа на фотографии показано, как выглядит светильник во включенном состоянии. Мы видим, что рамка дает такой дополнительный эффект подсветки. И трехрежимные светильники: IL-2330-2440 трех вариаций мощностей с указанием мощности основного источника света и подсветки отдельно. то есть, вот, Например, 6 плюс 3, 6 это мощность основного источника света, а 3 это мощность подсветки. И цвет подсветки и рамки на выбор, белая или синяя. Также вы можете на слайде справа видеть, как это выглядит, три режима работы светильника. Первая фотография выключен, далее в Включена только подсветка, подсвет, только основной свет и подсветка с основным светом вместе. Дополнительное удобство всех показанных светильников группы это отсутствие слепящего эффекта и мягкий рассеянный свет. Это достигается за счет расположения чипов по периметру светильника в паре с матовым рассеивателем. Светильники благодаря своим габаритным и компактным размерам по высоте легко устанавливаются в потолок, экономия за потолочное пространство и имеют достаточный зазор для эффективной конвекции воздуха. И под все светильники данной группы у нас имеются стенды для удобной подачи красивой для клиентов. Отдельно хочу выделить светильники серии IL-508, пользующиеся огромным спросом. Они имеют вид классического встраиваемого светильника, но при этом за счет своей конструкции подвижных клипс имеют регулируемый диаметр монтажного отверстия. Данная модель избавит от затрат на дополнительные монтажные работы, сэкономит время на подборе аналогов под уже имеющиеся отверстия в потолке. Монтажные отверстия регулируются от минимального 50 мм до максимального указанного в табличке. И плюс данных светильников также, опять что если вы, например, установили, у вас есть отверстие в потолке с достаточно мощным светильником, установленным в него, вы можете купить более мощную модель, и, соответственно, тем самым обеспечив себе больше уровень освещенности помещения. Пользуясь возможностью, хотелось бы представить вам новинку, пришедшую на днях. Это светильники серии АЛ509. Они объединяют в себе ряд преимуществ, среди которых регулируемый размер монтажного диаметра от минимальных 40 миллиметров, пластиковый безрамочный рассеиватель, обеспечивающий свечение от края до края. Данную особенность вы можете видеть в правом нижнем углу на фотографии. И следующее немаловажное преимущество — это повышенный световой поток, достигающий 100 люмин с ватом. Такой, большой, ну, такой высокий световой поток достигается за счет расположения чипов на задней поверхности светильника. И я вам давайте продемонстрирую сейчас образец. Так. В принципе, вы можете наглядно вот так видеть, что сзади имеются регулируемые монтажные отверстия, драйверах выносной. также имеется защита от выдергивания с помощью коннектора, и вот свет, если вам обидно, достаточно широкий у него угол, и он достаточно яркий. Можете приобретать данные светильники и также убедиться в этом. Так, продолжим. Светильники представлены в полностью укомплектованной серии в мощностях от 6, 6 12, 18, 26 Вт и вариациях цветовой температуры 4,6-400 Кельмена. Данная серия светильников является уникальной и не имеет аналогов на рынке на текущий момент. Какие-то вопросы по светильникам? Давайте посмотрим, еще были ли. остановимся и посмотрим, ответим. АЛ508 а квадратные когда будут? А, пока что не планировали. А, вы уже продавите, если данные светильники, то можете... Ну, Связаться с менеджером, например, порекомендовать и оставить запрос, можем мы привести и под заказ какие-то определенные модели. А возможно, также вот новинку, которую я продемонстрировал, L509, ну, можно подумать о том, чтобы привести ее ну, в квадратной форме. Так. Накладные 509 будут ли? Опять же, ну, пока что в текущих планах нету, но мы можем задуматься, опять же, может, можно изучить, будет рынок и ваши запросы и привести. Так, вопрос дальше. Подскажите, в вашем ассортименте есть ли светильники в стройке IP44 или IP65? Если я знаю, на текущий момент нету, но, в принципе, это рассматривается заведения данных светильников. Еще, если есть какие-то вопросы. Так, ну если вопросов пока что нет, опять же, вы можете их и написать чуть позже. Тогда продолжим дальше. Следующая, не менее интересная группа, которую мы рассмотрим, это светильники для освещения торговых залов. Светильники данной группы, как понятно из названия, предназначены для общего и акцентного освещения торговых и выставочных залов, офисов, магазинов, гостиниц и прочее. Ассортимент компании «Феррон» насчитывает 25 артикулов, наиболее востребованных на рынке в различных вариациях мощности. Угла освещения и исполнения, например, стационарные, поворотно-внажные на случай перестановки стеллажей, например, и модели с матовым рассеивателем без слепящего эффекта. Если, например, у вас экспонаты какие-то, либо то, что продаете, расположен на стенах, и в поле зрения может попасть освещение, данная модель будет, наверное, предпочтительнее. В рамках рассмотрения данной группы можно отдельно выделить карданные светильники, которые имеют вариации из одного, двух и трех источников света и возможностью регулировки направления светового луча в двух направлениях. Светильники, разработанные специально для помещений с потолками грильят и имеют крепления, необходимые крепления для монтажа в комплекте поставки. Все светильники имеют высокие показатели цветопередачи, делая экспонаты или стеллажи с товаром более привлекательными и его более правильным естественным цветом. Главной особенностью светильников является повышенное качество драйвера, который включает в себя фильтр подавления радио и сетевых помех, и устойчивость к воздействию скачков напряжения большой мощности. Драйверы разработаны специально для освещения крупных коммерческих объектов, где происходит большая нагрузка на сеть, и рассчитаны на работу там, около больше 12 часов в сутки. Конструкция радиатора, имеющая дополнительную полезную площадь благодаря оребрению, позволяет эффективно отводить тепло. Светодиодная матрица имеет увеличенную площадь теплового контакта, увеличивающую срок службы. За всех этих моментов мы имеем возможность предоставить гарантию 3 года на данные светильники. И... Можно сделать тоже небольшую паузу. И могу продемонстрировать светильник вживую. Ну, есть, видно, что и сам светильник достаточно большого размера. Он имеет э, знач... ну, значительный, значительный вес э, за счет своего радиатора с Соответственно, у него теплоотдача лучше, за счет чего не происходит перегрев светодиодных чипов. Сам драйвер можно посмотреть, но вот коробку он, к сожалению, сейчас не открыт, но она достаточно большая по сравнению с аналогами, которые можно найти на рынке. Соответственно, там вот, количество всех компонентов соответствует тому, что вот мы показывали на предыдущем слайде и сравнивали его действительно вот с реальным другим образцом на рынке. Освещение, если видно тоже у вас там сзади меня мелькает достаточно такой концентрированный пучок, и при этом он не дает засветов светов ну, круговых здесь, вот, знаете, там можно установить светильник и на поверхности у вас будут видимые круги такие. Орел. это из-за неправильного неправильно сконструированного рефлектора отражателя. Продолжаем. Давайте перейдем к рассмотрению следующей группы. Это светильники пылевлагозащищенные для сферы ЖКХ. Светильники разработаны для помещений с повышенным содержанием пыли и влаги и используются для внутреннего освещения подсобных, складских, производственных помещений. Идеально подходят для сферы ЖКХ и коммунальных хозяйств. Группа на текущий момент представлена девятью арти артикулами. И помимо обычных моделей в ассортименте Ferron, имеются и модели с датчиками, применяемыми в помещении с нерегулярной потребностью в освещении и для большей экономии. Имеется светодиодная модель с регулируемым инфракрасным датчиком движения L3006 и оптико-акустическим датчиком под лампу е 27 У нас есть уже реализованные планы по развитию данной группы. И, ну, как вы можете видеть на, на слайде внизу. И согласно нашим опросам и исследованиям рынка, модели 8 12 ватт в формале, форм, форме овал пользуются спросом, как светильники с микроволновым датчиком для возможности регулировки. Все оптимальные параметры э, уже заданы по умолчанию изначально. Приход данных светильников ожидается в июле. И можно выделить следующие особенности данной группы. Первое, это корпус выполнен из высокопрочного пластика, который обеспечивает стойкость к механическому воздействию и высоким температурам. К тому же степень защиты IP шестьдесят указана реальная и полноценная. А На рынке, например, могут попадаться светильники со степенью защиты IP 65 но с рассеивателем, например, которые фиксируются на клипсах, либо без герметизации силиконом уплотнителем, как это реализовано у нас. Также в светильнике подобраны специальные светодиоды, работающие на низком потреблении тока, не более 40 мА. За счет этого не происходит значительного нагрева платы светодиодов, и поэтому просто не требуется металлического радиатора для теплоотвода и пластикового корпуса вполне достаточно. В комплекте уже есть все необходимые крепежи для светильников. Также прошу обратить внимание на недавно поступившую на склад новинку. L3008 с оптико-аккуртическим датчиком, срабатывающим в случае шума в указанном диапазоне децибел. При этом светильник производит считывание уровня освещенности в помещении, и в случае, если освещенность ниже порогового значения, датчик замыкает цепь питания. Все оптимальные параметры датчика также заданы по умолчанию, без возможности регулировки. Давайте снова остановимся и посмотрим... Были ли еще вопросы по торговому освещению и по светильникам для сферы ЖКХ? Так. По светильнику L восемьдесят пятьдесят один сняли ли с производства. Есть вопрос. Я, к сожалению, здесь не осведомлен. А, уже инженер ответил. Другой нас менеджер идет. Так, и по поводу драйвера нас инженер ответил на вопрос. Давайте так продолжим, опять, потом еще позже сделаем остановку и в паузе ответим на вопросы. Последняя из рассматриваемых на сегодня групп – это аккумуляторные светильники и табло. Аккумуляторные светильники незаменимы при проблемах с напряжением электрической сети. Источник аварийного питания обеспечивает автономное освещение, которое дает возможность людям при необходимости либо безопасно покинуть помещение, либо продолжить или окончить работу при отсутствии напряжения. В первом случае в нашем ассортименте имеются информационные табло, показанные слева на слайде, предназначенные средствами для информирования о нахождении и выходе из помещения. Для данных целей также подойдут светильники ЕЛ120, ел 121 и ЕЛ 30, которые в комплекте имеют наклейку выход. И по желанию клиент может наклеить ее на рассеиватель, обозначив пути эвакуации. Кстати, последняя обозначенная модель ЕЛ-30 имеет особенность. У нее ну, имеет возможность заменять аккумуляторные батареи типа 2А в случае необходимости. Для второго случая, имею в виду продолжить работу в отсутствии напряжения, в нашем ассортименте есть аккумуляторные светильники. Они также и широко применяются, ну, имеют широкий спектр применения дома, на даче, в дороге, в гараже, при работе или в активном отдыхе. И возможно, их применения в качестве фонаря. Несколько светильников, например, вот такого плана я приобрел для своих родителей, которые в период дачного сезона часто сталкиваются с включением электроэнергии. И благодаря данным светильникам они могут находиться в освещаемом помещении. Итого, раздел представлен 16 артикулами, и наша компания имеет один из самых широких ассортиментов по данной группе светильников. Различные размеры, мощности, режим работы, например, ACDC, то есть постоянного и непостоянного действия, представленные в середине слайда, и модели с режимом работы DC, представленные справа. В режиме работы DC светильники работают при наличии напряжения в сети и в ситуации, когда оно пропадает. В режиме работы DC светильники включаются только при обрыве сети, когда электроэнергия не подается. Ну, Вне аварийной ситуации они не включаются, а работают только в случае подачи электроэнергии, в случае отсутствия электроэнергии. В наших светильниках используется летенная батарея, имеющая ряд преимуществ. А именно. Это быстрый процесс заряда батареи и большой ресурс ее работы. Нет эффекта так называемой плохой памяти. То есть батарея не снижает свои качества при частых циклах неполной зарядки и неполной разрядки. Поэтому их можно заряжать, не дожидаясь разрядки до нуля. Светильник может быть включен в сеть постоянно благодаря шнуру питания в комплекте. И имеется встроенная схема защиты от излишнего заряда и полного разряда аккумуляторной батареи. Что предотвращает ее преждевременный выход из строя? Низкий уровень саморазряда порядка, наверное, трех-пяти процентов в месяц этого ну, достигает, достигается то, что светильники могут на складе храниться без, под, без подзарядки около года. И также светильники имеют возможность крепления на, крепления на стену или потолок благодаря вдвижным пазикам пазиком или выемкам для крепления. Так, ну, давайте, наверное, В а, завершение вебинара хочу также упомянуть и другие преимущества работы с компанией «Ферон». Это <coughs> широкий ассортимент компании для всех сфер применения. Вся продукция проходит испытания в собственной лаборатории «Ферон» в Москве, что дает полную верность в ее качестве. А, лучшее соотношение – цена-качество, выгодные условия сотрудничества для всех клиентов и отличная репутация и узнаваемость бренда – Достигнутая за долгие годы работы. Давайте еще раз посмотрим, есть ли какие-то вопросы еще. Я так понимаю, вопросов больше не поступало. Ну, если у вас остались какие-то вопросы, я думаю, вы можете их адресовать вашему менеджеру. И... Они со мной свяжутся, и мы ответим на ваши вопросы и пришлем вам ответ письмом или почтой. А, тогда, получается, ответы на все вопросы даны. А, спасибо всем за уделенное время и ждем вас на наших следующих вебинарах в компании Ферон. Спасибо большое.